Всем привет, дорогие друзья, с вами Егор Юс ТВ. Хочу поздравить вас с наступающим 2023 годом. В этом году было действительно много всякой шляпы, от которой у нас просто мозги разлетелись, понимаете? И некоторые моменты нельзя оставить даже просто так, как кажется. Но давайте, знаете что? В первую очередь, разбираться в своих семьях. Я говорю про что? Я хочу вам пожелать, чтобы в вашей семье, ребятушки, в этом году, сегодня уже остались все ваши последние нерешенные проблемы, вы их решили сегодня за столом, пусть это будет в 23 часа даже, 31 декабря, но в Новый год вы войдете с новыми идеями, с новыми мыслями и без всяких этих проблем, потому что и так много всего происходит в этой жизни, ребят, думайте про свою семью, про своих родных, про своих детишек, любимых, это то, что и будет в будущем у нас, понимаете. Очень много в Lineage 2 изменилось. Компания Nova Systems вначале разрешила нам стримить. Потом люди даже не успели перестать стримить, она начала опять всех банить, понимаете? Ну, много всего происходило вообще. В новом году, в новом году желаю каждому построить, выполнить свои мечты, построить домик для своей семьи. Я тоже желаю, что я и свой дострою ребятушки, хочу вам всем пожелать счастья, добра, любви в вашей семье, ну, семья это самое главное вот как там, да, кто говорит даже не хочу про это говорить но я все-таки скажу как вот на зоне говорят, аристанский уклад един, да да ни хрена он там не един семейный уклад един, ребята вот самый главный приоритет вашей жизни должен быть, семейный уклад понимаете, вы должны стремиться в этой жизни, к развитию ваших отношений с вашей любимой женщиной. Если вы один, конечно же, и вы никого не хотите там, э, ни с кем не хотите общаться, не хотите жену детей, занимайтесь саморазвитием. Не надо заканчивать свою жизнь там, э, если вы там пьете алкоголь постоянно. Это не ваша цель в любом случае. В новом году желаю начать э, как будто новую жизнь, знаете. У меня все хорошо, ребят, вы не переживайте. Запомните, кстати, мой голос, какой он сейчас буквально через 15 дней он изменится у меня на 11 декабря назначена операция госпитализация я уже сдаю анализы вчера сдал столько крови что у меня просто с двух рук у меня взяли 15 или 20 флакончиков я даже закрыл глаза потому что она только успевала вытаскивать колбочки я чувствовал как иголка по моей вене там крутится это был Angry Birds жесть короче в новом году здоровье, счастья Каждому найти хорошую, достойную работу, у кого она плохая сейчас. Заняться здоровьем, желательно спортом, ребятушки. И обязательно заходить почаще на мои стримы, потому что Егор Юстейл вас всех любит. Даже хоть и вы его, некоторые люди, конечно, пытаются обидеть его. Конечно, я обижаюсь. Конечно, у вас получается это сделать, у вас это получается с первого раза. Прямо когда вы мне пишете вот эти ваши слова, с первого раза обиделся, честно скажу вам. Но! Я забыл это через 5 минут уже, понимаете. И я вас все равно начинаю опять любить. Я, у меня очень доброе, большое сердце. И желаю вам точно такое же большое, огромное сердце, как и у меня, ребятушки. Егор Юстилов вас всех любит. Всех с наступающими праздниками. Здоровья, счастья. И хочу вам сказать, сбоку будут вот, вот, серваки, которые будут открываться и на которые, возможно, я скоро пойду. В 2023 году. Всех люблю, целую. С вами Егорь Узтве. Пока.